Итак, мы начинаем нашу работу. Здравствуйте, студенты! Здравствуйте. Отлично, садитесь, пожалуйста. Вам предстоит сегодня поработать по теме, куда исчезают пчелы, куда исчезли пчелы. Пчелы, как и другие насекомые, это целый мир. Нас ожидает с вами еще одна лекция. Вот Равиль Муфазалович, я сегодня его представлю. Давайте поприветствуем его. С темы «Куда исчезли пчелы». Спасибо. Ну, я начну тоже, наверное, с приветствия. Здравствуйте, студенты. Здравствуйте! Молодцы. Спасибо, молодцы. Итак, тема объявлена. Я сегодня буду говорить не столько, наверное, о пчелах, сколько о проблемах, связанных с ними. Наверняка вы слышали, по крайней мере, ваши родители точно об этом говорили. В средствах массовой информации периодически появляются тревожные данные о том, что вот что-то такое случается неблагоприятное. Правильно, Павел а вот есть пчелы, есть осы они вот э, чем-то отличаются? Разумеется. Такой там, вопрос там дилетантский. Дальше по да, ходу есть. мы угу. с вами как раз об этом поговорим. И вот то, что нам предстоит сегодня посмотреть, проговорить, это, во-первых, ну, действительно не только пчелы, но и ряд других важных насекомых, медоносов, да, э, те же самые шмели, они куда-то деваются. Важнее всего, конечно, то, что именно пчелы куда-то деваются. Мы с ними связаны больше, чем с другими. Вот. И представить себе, что их вдруг не станет, это, в общем, достаточно тревожно, вот, и, возможно, изменится во многом жизнь на Земле вообще. Вот. Ну и самое главное, что они для нас значат? И вообще, что такое пчелы? В наши времена, когда, в общем-то, образование не очень, сказать, успешно, вот именно с этого вопроса мы и начнем, вот, иногда можно встретить вот такие, например, высказывания о том, что пчела... Это такая оса, как комар, только муха. Да? То есть, вот полное неведение ситуации, что же, что же это на самом деле? Давайте разберемся. Вот перед вами комары сверху и справа, снизу и слева это мухи, все они кусачие, все они плюют кровь. И, в общем, достаточно неприятные для нас с вами. Да? Называются они двукрылые это другой совершенно отряд. А пчелы наши, которые мы. О которых мы сегодня будем говорить, это все-таки перепончатые крылы. Это совсем другой отряд. Это все равно, что сравнивать нас, приматов, допустим, да, обезьян, с какими-то кошками хищными там, или копытными какими-то овцами и козами. Это совершенно разные вещи, вот настолько бы велики отличия. А вот это, казалось бы совсем другое дело. Да? Они такие яркие, красивые. Делают приятное дело, они опыляют растения, но вот если присмотреться, это тоже не пчелы, это тоже мухи, но другие. И причем, если внимательнее посмотреть, вот как раз вопрос Валерия Алексеевича, а где тут осы, где пчелы? Вот те, что справа, больше походят на пчел, а слева на ос. Это как раз очень интересный пример, существующий в природе, и вот первый вопрос, который я хочу вам задать, может быть, вы знаете даже, да? Как называется явление, когда безопасные насекомые, в данном случае вот эти мухи, стараются э, подражать пчелам и осам? Может быть, кто-то знает этот вопрос. Пожалуйста. Мне кажется, что как будто бы их боялись, что ли, потому что э, пчелы больно кусают. Мне кажется, а мухи безопасны, э, и чтобы их не э, били, обычно если пчелу стукнуть, то она за тобой будет гнаться, а если... Муху привить, ну, чтобы их боялись. А вот как называется оно? Нет, может быть даже, что муха может замаскироваться пчелу и пойти э, в сам улей, где она спокойно может поесть меда, который делает пчелу. То есть это для себя даже бесплатно какое-то пропитание может быть. То есть ты сбиваешься в колонию, тебя могут не заметить, и за вот. этого ты становишься одним из них и можешь, э, скажем так, получать лишние прибавки. Мухи Понятно. не так легко достать вкусную, ага. как для них еду. Это такой паразитизм своеобразный. По-моему, это, если я помню, называется мимикрия. Совершенно верно. Да, вот не Ага, вот молодец. Так, еще, пожалуйста. Это мимикрия. Вы, да? о, мимикрия это о, камуфляж под какого-то другого животного. То есть, допустим, вот возьмем хамелеона, он может о, от цвета менять цвет. И то есть тоже тот же самый палочник, он тоже может о, мимикрировать под дерево. Пожалуйста, смелее. А -а -а. А это разве ну, чем-то похоже на синдром Наполеона? Потому что а, синдром Наполеона, это когда... Я просто знаю, мне очень интересно по счету собак изучать. Я знаю, что маленькие собаки часто болеют синдром Наполеона. То есть, когда ты маленький, беззащитный, у тебя зубы маленькие, ты знаешь, что ты все равно хочешь защитить своего хозяина. А большая собака, она спокойная в основном бывает чаще всего. И спокойно реагирует на какие-нибудь а, жесты в сторону нее. Равен Фозлович, да, впечатлили ну, вас ответ? Да, более чем. Ну, по крайней yes. мере, ответ на свой вопрос я получил, и это, в общем-то, хорошо. Действительно, вот если обратить внимание, наверное, вам приходилось видеть какие-нибудь строительные машины, какие-то автокраны, и у них задняя часть тоже помечена такими же яркими желтыми и черными полосками. Вот. Это как раз э, такой пример, когда не только пчелы и другие животные, но и мы с вами э, невольно обращаем внимание на контрастные сочетания цветов. Они предупреждают об опасности. Это как бы единый язык. Непонятно, откуда он взялся, но мы все его подсознательно, а так или иначе, э, слушаем. Вот. А вот это еще одна небольшая мушка, э, тоже полезная, но совсем не похожая на... Тех, о которых мы с вами говорили, может быть, знаете, что это за мушка. Размер ее примерно с глаз вот тех остальных, которые походят на осы и пчел. Не слышали никогда про таких мух, которые здесь? Маленькие такие, когда вы вот покупаете э, фрукты и овощи э, на базаре, они часто вот собираются. Нет, нет, нет. Дезофины, наверное. Дрозофилы, да, совершенно верно. Вот эта муха, которой следует поставить памятник, понимаете? Настолько мы обязаны ей в своих достижениях в генетике. именно с нее началось изучение хромосом. Так что вот такая интересная муха. А почему? Очень... Ответьте сразу. А был такой почему? американец uh -huh. Томас Гент-Морган, который uh -huh. именно на этой дрозофиле изучил сам факт существования хромосом, и даже записал первые карты, где какие гены находятся в хромосоме. Именно вот на а разе. на других мушках нельзя это было сделать? Ну, просто дрозоферы удобнее. Уже? Настолько они удобны, что, вы знаете, их начали разводить в специальных баночках от джема в Соединенных Штатах Америки. И когда уже вся генетика мировая ориентировалась на эти баночки джема, потому что они всегда были доступны, да, вдруг производитель поменял посуду. Появились пластиковые значит, емкости, в которых производительству оказался удобнее этот джем продавать. Вся мировая генетика поднялась дружно и заставила этих производителей вернуться к этим самым баночкам, потому что в них все эти опыты проходили и опыты сравнимы между собой для разведения этих самых мух. Так что все это не так просто. Я ответил, наверное, на ваш вопрос и пойду дальше. И вот, наконец, посмотрите, те самые пчелы, я не буду больше вам, значит, вас отвлекать, это вот, посмотрите, животные, которые, у которых совсем другие глаза, вот, и шерсть такая, хотя полосатенькие такие элементы имеются. Но самое главное, вот здесь у нее на задней значит, лапке имеется специальная корзиночка, которой собирается пыльца, эти пчелы, Действительно очень большие труженики, и они э, собирают эту пыльцу э, с растений, э, тем самым передавая их с одного растения в другое, опыляя растения. Идем дальше. Пчелы, между тем, тоже достаточно неприятные могут быть существа. Обратите внимание, каждый год от них в три раза больше людей погибает, чем от укусов гремучих змей. Представляете, такая цифра в мире. Вот такая вот неприятность. Вас э, кого-нибудь кусал когда-нибудь, э, какой-нибудь представитель пчел? О, как много, да? Знаете, что это такое, да? Вот. А посмотрите, есть вот люди, которые совсем этого не боятся. Э, пчелы, у них э, существует так называемая жало, вот оно на конце брюшка, и когда пчела вас жалит, то, к сожалению, кожа наша настолько упруга и Значит, не что отрывается конец брюшка, и пчела погибает, к сожалению. Ну их очень много, и здесь, видите, очень интересная особенность. Пчелы, защищая свой улей, по сути дела, жертвуют собой. Вот такой героизм, он, в общем-то, ну, заставляет думать о, о пчелах как очень серьезных таких существах. А вот люди, которые совсем не боятся, и здесь на самом деле важно то, что... Э, Пчелы чувствуют, очевидно, наше состояние, и э, страх их как бы вот, стимулирует на то, чтобы на нас нападать. Поэтому, если в следующий раз вам придется иметь контакты с пчелами, старайтесь не подавать виду, что вы где-то там как-то боитесь. Не надо их бояться, потому что просто так они сами вас трогать не будут. Но ну, вот вопрос, который, соответственно, возникает в связи с этим. Они такие кусачие, а зачем мы их разводим? Пожалуйста. Кто? Первый. Назовет все позиции. Во-первых, это мед, то есть а. нашему организму нужен мед. Во-вторых, если бы не пчелы, у нас не было цветов. Потому что в полях пчелы распыляют цветы и растут другие. Потом пчелы. Мам, мне мама говорила, что когда пчела кусает, наш организм, если вдруг она один раз сожалила, мама говорила, что это полезно может быть в маленьких дозах. Помните, как называется это лечение с помощью пчел? Да. Нет? Кто-то знает? Я хотела кое-что добавить ага. к этому ответу. Еще э, хочу даже уточнить, не только цветы благодаря опалению растут. Например, даже та, та самая яблоня, она в одно время все с розовыми цветами. Как бы. То есть это часть, что тоже зависит от плодородия. Если пчел исчезнет, то тогда большая часть именно растений может умереть, которые человеку очень сильно нужны за своих витаминов. Не будет растений, не будет животных. Некоторых, которые могут питаться только этими растениями. А не будет вообще еды для человека, то тогда человеку будет нечем питаться, он может умереть вот от так. голода. То, то есть такая вот цепочка взаимосвязанная. Студент рассказал, в общем-то, почти О. все, что я собирался рассказать здесь. Ага. Еще кто Берите их Берите себе всех целиком. Да, да. А что еще от пчел мы, кроме меда, и цветов ну, и, молочком, и спереди деревья маложь вот, молоко, молоко, вот сюда. О, совершенно верно еще uh -huh. что пчелы э, не нужны э, Пчелы нужны не только для меда для распыления цветов пчелы нужны для лечения вот, когда ты например да. э, заболел то тебе обязательно нужно вы, выпить э, специальное лекарство с медом Ага, Это очень помогает. Да. Понятно, спасибо. Еще был такой один неприятный случай, когда пытались в какой-то лаборатории в США скрестить два вида пчел и нечаянно разбили этот террариум. И вылетели очень агрессивные пчелы, которые почти съели очень много людей. Вот примерно прямо так съели? же, как на картинке. А. Да, они прямо их съели. То есть они их очень сильно покусали, даже мясо некоторым не оставили людям. А вот можно корректно ли называть террариум, где пчелы живут? Ну, наверное, и все-таки. Сектариум, Террариум это более широкое понятие, это вот кусочек земли, где кто-то обитает. От слова терра, да, земля. Есть аквариум, есть террариум. Так, ну да, еще что-то, да? Я помню, у меня укусила пчела в голову, и потом я, по-моему, Uh, это уже было был конец лета. Я потом уже получается, ближе к зиме уже, так как у нас получается авитаминоз уже mm -hmm. не болел, получается. Uh -huh. тоже как, Считается как лечение. Мёны. Ну, у меня был вопрос к тому, э, что кроме меда мы можем получить вот материально от, от, от пчел? Вот тут назвали пчелиное молоко еще. А есть? что еще? Что еще? Прополис, совершенно верно. Еще что? Uh -huh. Ну, давайте так говорите. Есть история. Ага. А вот... А, вот еще, если бы не было бы пчел, ну они же тоже как бы зависят от, от деревьев, если бы не было деревьев, не было бы кислорода, не было бы кислорода, умерли бы все Понятно. люди. Понятно, ага, ну это уже как бы немножко повторя... повторяется. А, а вот э, а? такой наводящий вопрос, мед мы назвали первым, а во что пчелы упаковывают мед? Вот, конечно, когда-то ведь из воска делали свечи, вот то, что сейчас вот у нас лампочки светят, раньше вместо них свечи горели, да? так что это тоже очень важно. Ну и наконец, если вспомните ту самую пчелу, которая была только что, да? у нее вот те самые э, задние лапки с э, значит, корзинкой там пыльца накапливается. Так вот, из пыльцы пчелы делают пергу. Есть такой материал еще, да, который представляет себя вот этот самый значит, пыльцу, залитую медом и запакованную сверху значит, воском. Это такое хранилище, которое вот пчелы держат для, на всякий случай на голодное время, ну а мы тоже его используем в качестве лечебного средства. Идем дальше а что они, чему нас могут научить? Может быть, вы тоже можете это подсказать. Пчелы, потому что очень такие существа. Пчелы чаще всего сбиваются именно на стаи. Если какая-то пчела находит большое место для опыления, то она идет разум к стаи. Этот человек тоже может позаимствовать. То есть бывают же, например, ископаемые какие-то. Если человек другим людям скажется, тогда появится, он так, новое место рождения. То есть первый пример. Понятно, спасибо, спасибо. Еще пчелы очень трудолюбивые вот, и заступаются конечно. за свое стаи. Например, бывает часто, что, вот, например, даже у моей подруги дядя к ним приезжает, ему, его сыну 28 лет, и он не хочет работать, он все время лежит. А дедушка старый работает для того, чтобы прокормить сына и себе. И говорю, оставьте его, идите занимайтесь своими делами. То есть пчелы, они друг за друга заступаются и все время работают. Вот, действительно. Я хотела сказать, что вы в начале лекции уже говорили, угу. что люди используют как знак опасности желтый с черным. И это не единичный случай, это очень часто бывает, вот даже здесь. Поэтому люди много чего переняли у пчел. Ну, спасибо. Я думаю, вопросов тут, наверное, очень много будет, но Это я достаточно. боюсь, что не уложусь в срок, поэтому а... мы пойдем дальше. Единственное, да, ну, скажите, а... скажите. Еще пчелы, они они еще, они, они выдают прополис и мед, они, можно назвать их тоже самым полезными. Мы а, говорим, конечно, конечно, это, конечно да, спасибо, да. спасибо. Ну мы пойдем дальше. Пчелы действительно существа очень дружные, защищают друг друга, они очень трудолюбивы, девушка правильно сказала. Вот, с древних времен многие философы, писатели обращали внимание, что это пример для человека. Он, значит, не зря же говорят, трудится как пчелка, да? значит он трудолюбивый. Вот. Но пчелы действительно так же, как мы с вами, социальные существа они живут большими семьями, вот. вот здесь вот видите пример того, как можно соотнести нас с вами и пчел, мы э, так же как пчелы относимся к царству животных, но уже на уровне типа мы совсем другие, мы хордовые, у нас есть хорды, из чего получается позвоночник, а они членистоногие, вот у них отдельные такие части, да? у нас класс млекопитающие, а у них класс насекомые, ну и дальше, видите, человек разумный и пчела медоносная. То есть у каждого из нас есть свой научный адрес, и, соответственно, мы с вами э, каким-то образом очень далеким с ними родственники на уровне царства. Да? История нашего знакомства с пчелами очень э, длительная. Первоначально, наверное, случайно люди натолкнулись на такие следы этого меда и стали его собирать, вот, нарушая, на самом деле, нормальную жизнь пчел, а потом э, обнаружили, что оказывается... Э, ограбленные нами значит, их гнездо через некоторое время снова заселяется. Тогда придумали следующий шаг стали делать искусственные дупла, вот, которые на Руси назывались борчи. Отсюда получил название способ добывания меда бортничество. Потом, вместо таких трудных, этих самых трудно выдабливаемых из бревен значит, гнезд, стали делать все-таки из досок. да, и все это создавать в виде ульев. И, наконец, были изобретены ульи разборные, которые сейчас используются широко, и с помощью значит, специального дымаря и специальной сетки люди обезопасивают себя от значит, случайных таких укусов. Вот. И что интересно, оказывается, человек, приручив пчелу, он стал с ней расселяться вместе. Известно, известно, например, что в Америку пчелы попали вместе с первыми поселенцами европейскими. И даже индейцы называли э, пчел мухами белого человека. Они тоже путали, где тут муха, а где пчела. Вот. Но действительно, пчелы, как вот здесь многие уже студенты сказали, очень важное звено. И прежде всего, действительно, они опылители. И вот э, многие культуры, э, как уже было сказано, в том числе и яблони, лимоны и так далее, опыляются. Этими пчелами, если убрать из магазина все то, что живет благодаря пчелам, то во многом мы лишимся очень многих фруктов и овощей. И вот даже Альберт Эйнштейн, предполагают, говорил такую фразу, что после гибели пчел человечество проживет всего лишь 4 года. Вот вам, пожалуйста, есть о чем задуматься. Вот. А то, что сейчас происходит, это действительно очень опасная вещь. Вот здесь я не буду очень долго останавливаться на этом. Посмотрите отдельные примеры того, как пчелы разводятся в ульях. Вот работы, видите, с отдельными такими элементами улья, где находятся соты, вот роение пчел, а вот посмотрите интересные фотографии, на котором показано, как, какой э, случайный участок может быть использован в качестве места образования улья. Да? Э, наброшена тряпочка, тень, и вот в этой тени пчелы уже успели сделать вот такие улья. Но это, конечно, э, что-то уже дикое, да? вот таким образом дикие пчелы раньше и поступали. Вот. Э, ну, Пчелы, на самом деле, с момента своего возникновения, вот, как бы, появления на свет, испытывают очень много разных как бы, жизненных ситуаций и меняют профессии. Сначала они возникают как разнорабочие, их ни на что нельзя использовать, потому что ничего не знают. Их используют для чистки помещения, тот самый прополис, как раз они обрабатывают весь улий, чтобы там не завелись бактерии и грибы. Потом пчела становится значит, кормилицей, она значит, выделяет молоко значит, пчелиное, которым кормят этих личинок, которые станут в дальнейшем царицами. Потом она становится э, труженицей, она строит те самые соты, в которые помещается сот, э, мед. И, наконец, после этого только вылетает, становится вот привычной пчелой, которую мы видим здесь. Так вот, вопрос э, мой к вам. Какая из профессий у пчел считается самой почетной, самой значимой? Пожалуйста. Я думаю сбор меда, сбор меда потому да? что они улетают, и если вдруг они находят поляну, где больше меда, они прилетают и говорят, ну не говорят, они движениями своими показывают да. то, что у там них, есть. У них свой язык есть, конечно. Да, ну наверное хватит. Ну вообще говоря, сбор меда важная, самая важная часть для пчел, но оказывается пчелы среди всех остальных профессий уважают самых старых пожилых, которые уже отлетали свое и все на своем веку повидали. И они пускают только своих, чужих не пускают. Обнюхивают, общупывают и так далее. Это вахтер. Вахтер у них самая важная профессия, как ни странно. Идем дальше. Вот есть такая, такой феномен общественные насекомые. Да? Какие кроме пчел и э, ос и шмелей вы знаете виды общественных насекомых? Пожалуйста. Мне кажется, это муравьи. Муравьи. Ага, еще кого-то можете назвать? Ну, комары, это, наверное, не общественные, все-таки они кучкой собираются, но общества у них нет как такового. Ну, можно просто громко крикнуть. Кто? Шершин. Ну, ладно, тоже родственник пчел, дальний. Термиты, все замечательно. Вот две ключевые группы, я, наверное, на этом остановлюсь. Вот. Действительно, муравьи – это одна из самых сложных групп насекомых немножко про муравьев вы можете здесь посмотреть гигантские муравьи в африке живущие примерно 3 сантиметра длиной вот они то внизу видите представлены да а вот это наши обычные муравейники которые в лесу можете вы встретить да вот Муравейники строятся очень многим, большим количеством муравьев, и живут в них муравьи очень долго, и расселяются они в них, ну и так далее. Об этом, наверное, мы можем в ближайшее время с вами поговорим. Вот некоторые примеры здесь тоже я для значит, краткости не буду о них говорить, но вы можете почитать, действительно очень интересные во многих отношениях существа. Вот здесь показаны наши э, муравьи, наши полосы. Самые крупные, видите, до, до сантиметра длиной, а самые маленькие где-то 2-3 миллиметра всего лишь, да? Они очень разные все. Вот, есть очень опасные муравьи, такие как, например, огненные муравьи, укус которых чрезвычайно болезненный. Есть... Есть вот такие муравьи, которые нас могут сгрызть за, э, до костей буквально, не случайно те самые американские ужастики, они не лишены смысла. Бродячие муравьи и цитоны – это действительно гроза для леса, но, слава богу, они у нас не живут, это Южная Америка, Центральная Америка и отчасти Африка. Есть муравьи, которые разводят э, э, грибы, для этого они отрезают кусочки листьев и собирают их у себя под землей в огромных таких э, э, теплицах есть муравьи, которые из листьев делают дома, ну и так далее, есть много можно чего говорить. А вот термиты, тоже очень интересные существа, вот размер этих термитиков, посмотрите, по сравнению с человеком, раз в пять больше, огромные э, такие постройки, в которых живут миллионы особей, э, например, в, одном таком, в одной такой постройке этих термитов столько, сколько в нашем Казани, скажем, или в Москве жителей. Да? Вот. И они, в отличие от перепончатых крылок, которые бывают одиночные, они бывают все исключительно общественные. Кстати, ближайшие родственники тараканов, как ни странно. Да? Вот такие вот существа. Вот. Но все-таки мы вернемся к пчелам, и все-таки те вопросы, о которых мы с вами проговорили, значит, к ним следует обратиться. Действительно... Первый такой эпизод произошел в Северной Америке, но там ситуация с пчеловодством несколько иная, чем у нас. Там промышленные огромные пасеки, там огромные сотни тысяч семей ульев живут вместе. И, соответственно, они в таких ситуациях могут очень быстро заражаться и все болезни переносить. Россия в этом отношении гораздо позже вступила в этот процесс, и более того, до сих пор у нас нет таких крупных пасек, а мы все это делаем чаще всего на таком частном уровне. Вот. И здесь таких проблем э, не возникало. Но вот ситуация действительно изменилась, и у нас в России тоже начались проблемы. И вот здесь э, те самые э, опасности, которые, вероятнее всего, виновны в э, гибели пчел, есть перечислены. И мы, соответственно, тоже начнем по порядку. Вот. Начнем именно с первой группы, с пестицидов. Это действительно, э, как многие считают, главная э, опасность, которая э, с пчелами связана. Вот такую картинку, может быть, кто-то из вас видел. Пестициды – это специальные вещества, для... которые служат для убивания живых существ, нам ненужных. И в этой связи вот, как раз именно пестициды виновны в том, что э, пчелы стали исчезать. Некоторые из этих пестицидов э, значит, э, обладают очень интересной такой способностью, влияют э, на отдельные части пчелы, например, на ее поведение, да? Пчела вылетают из улья и куда-то улетает, и поэтому, собственно говоря, фиксируют тот момент, что из улии исчезли все пчелы. Они куда-то вылетают, у них меняется, что-то с головой случается, они перестают себя значит, вести нормально. Вот один из таких примеров пестицидов – это новая группа значит, ядов, которые называется неоникотиноиды то есть они получены из никотинов, и э, почему они стали популярны? Потому что почти не опасны для нас, а для пчел они действительно очень опасны. Вот. Кроме того, есть еще и проблема в том, что помимо э, пестицидов, есть еще загрязнение просто бытовым мусором, посмотрите, сколько мусора выбрасывается нами, да? есть еще радиоактивные заражения, и все это приводит к тому, что подсчитано ежедневно один вид насекомого исчезает на Земле. это страшная картина. Вот пчелы всего лишь один вид, как мы видели, да? и он тоже может исчезнуть. Второй э, такой важный момент – генномалифицированные растения, тоже, наверное, слышали. Когда приходите в магазин, чаще родители смотрят на содержимое продуктов и читают без ГМО. Да? Вот ГМО – это вопрос, который в настоящее время очень многих волнует, вопрос очень, как говорится, непростой и запутанный. Но сводится он к тому, что мы научились менять генетический состав организмов вводя туда нужные гены, обеспечивающие, например, устойчивость от засухи, от соли там, и так далее. Вот здесь такой э, шуточный пример – банан, у которого, видите, голова щеки и хвост скорпиона. Ну, это, понятно, это условность, конечно, метафора, но мы туда вставляем все, что угодно. И здесь возникает такая опасность, что э, пчелы могли вследствие питания этими гмо-растениями перестать размножаться. Очень многое может меняться в своих пчелах. Вот, хотя этот вопрос очень спорный, есть люди, которые отстаивают э, ГМО, есть те, которые с этим борются, но тем не менее это проблема. Глобальное потепление, казалось бы, что общего между пчелами и глобальным потеплением? Оказывается, общего очень много. Дело в том, что э, при потеплении растения быстрее отцветают, и пчелы не успевают набрать нужное количество корма, и могут просто погибнуть. То есть растения гораздо быстрее реагируют, чем животные. То есть это все тоже не очень просто. Идем дальше. Болезни. Вот. Дело в том, что вот в Америке с этим столкнулись раньше, чем у нас. Скученность этих пчел, она приводит к тому, что действительно возникает какая ситуация, кто-то чихнул, и все, весь улей заразился. Вот они летают все вместе, соседи там по улью, и заразились чужой улей и так далее. Действительно, в таком, в таком скучном состоянии, примерно как у нас в метро, мы тоже можем так же заразиться. А вот некоторые из болезней, видите, я что-то буду, не буду на деталях останавливаться, есть так называемый воротоз. это вот клещевое заболевание, еще одно клещевое, акарапидоз. А вот браулез вызывается пчелиной вожью, которая на самом деле является мухой тоже. Видите, какая непохожая. Вот. Но зиматоз это болезнь, такая небольшой паразит одноклеточный, который вызывает расстройство кишечника. Вот видите, испорченные соты здесь видны. Идем дальше. Я уж из, из того, что у нас мало времени. Предпоследний пункт ⁇ сотовая связь. Тоже вот, не случайно Валерий Алексеевич э, просил вас отключить мобильник. Оказывается, они и на пчел влияют. Дело в том, что пчелы реагируют на все электромагнитные колебания, как и многие мухи, как и многие другие насекомые. Прошу, я опять о мухах о своих. Вот. Э, обращали на внимание, что в районе э, линии электропередач... Э, Пчелы и другие насекомые ведут себя по-другому. Когда меняется погода, меняется электромагнитное состояние на Земле, тоже многие люди даже предсказывают по извинению, поведение пчел или других насекомых о том, что будет дождь, например. Да? Что касается сотовой связи, а это наши мобильники тоже не излучают электромагнитное колебания. И этот вопрос, правда, не до конца изучен, но тоже считают, что вот такое расширение ареала и мощности вот этих сигналов оно не может остаться незамеченным пчелами. Поэтому тоже может быть проблема. Ну и, наконец, естественное старение этого вида. Здесь, конечно, мы переходим к такому вопросу, немножко трагически-философскому. Да? Все мы на самом деле рождаемся в этом мире когда-то, становимся на ноги, а потом, к сожалению, угасаем. То же самое касается и видов. Вид человека тоже когда-то возник, предположительно 2 миллиона лет назад, и как бы мы этого не хотели, он тоже исчезнет. Очевидно, и пчел тоже ждет та же судьба, кроме того, мы их разводим, мы их проводим с ними селекцию, и на самом деле предположительно, что у них запас генетический уже исчерпался, потому что всех совсем уже скрестили. Вот. И когда это наступит процесс, в общем-то, сложно сказать. Есть вымирающие формы жизни, есть вымершие, например, те же самые динозавры, да? вот. и в их э -э -э, гибели мы никак не виновны, потому что они возникли задолго до нас, то есть это процесс естественный. Вот. Ну, что интересно, вымирание, возможно, в случае некоторых насекомых, связано с деятельностью коллекционеров, потому что они действительно выбирают из окружающей среды самые красивые, самые крупные экземпляры. И здесь, на самом деле, возникает тоже одна проблема. Если мы хотим заботиться об охране окружающей среды, мы неизбежно должны обратиться к тем же самым коллекционерам. Вот вам, пожалуйста, такая интересная парадоксальная ситуация возникает, что если мы защищаем природу, то мы, соответственно, сталкиваемся с тем, что природа слабо изучена. Когда мы пытаемся ее разрешить, мы обращаемся к профессионалам, а профессионалы вынуждены собирать те самые коллекции, которые в конце концов приводят к тому, что количество животных становится мало. Вот такая, такой парадокс, который, ну, наверное, придется решать уже вам. Давайте поаплодируем Равелину Позовичу. Спасибо, Спасибо вам большое.